В Google Analytics 4 теперь можно архивировать специальные параметры и показатели. Таким образом, легко можно освободить место для новых сущностей. После архивации параметров и показателей, аудитории, которые на них основаны, станут недействительными. Списки ремаркетинга с такими аудиториями продолжат работать, но пополняться новыми пользователями не будут. Исследования и сегменты перестанут быть действительными и не загрузятся. До сих пор специальные параметры и показатели в аналитике можно было только отключать. Также Google Analytics 4 запустил моделирование конверсий, которое поможет рекламодателям отслеживать путь пользователя к покупке. Это обновление решит проблему недостатка данных, возникшую в связи с отменой сторонних куки, и закроет возникший пробел. Google, используя машинное обучение, ищет тенденции между конверсиями, которые наблюдались напрямую, и конверсиями, которые не наблюдались. Например, если конверсии, совершенные в одном браузере, аналогичны конверсиям без атрибуций в другом браузере, модель машинного обучения спрогнозирует общую атрибуцию. Смоделированные конверсии доступны в отчетах о событиях, конверсиях и атрибуции, а также в исследованиях, в которых рекламодатель устанавливает параметры с привязкой к событиям. Подробнее о моделировании конверсий читайте по ссылке в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вубком. До встречи!